Заказ пришел из Мюнхена, где у меня брат обретается, который я занимаюсь тем, в конечном итоге ред редактирует книгу, там вот сборники моих текстов и песен. Она выйдет к концу года, надеюсь, там. А он делает все как положено на, на Диком Западе. Там, а это он перезаказал, ему очень нравится. Ну, вы знаете, про Валеру я рассказывал, Коновала кто такой есть, мы с ним коллеги, и оба, и теперь как бы... Ни холодной войны, ни Советского Союза, так что мы с ним... И раньше, что врагами не были, а тем более теперь. Нет, это нужно мне как раз сейчас. Ленина Дюранда. да. Значит, она появилась. Мы, это премьер-министр Великобритании в те времена, когда верили в Индокитай и англичане вели войны. пытаясь объединить все в Индокитай, все туда согнать, пусть они станут туда, все вот это в вот коробку и все себе подчинить. И премьер-министр взял образовый карандаш, прям прямыми линиями. Мы наблюдаем Сирию. Она же такого никогда не существовала. Никогда государство. Вот эти ломы прямые линии, это и есть линия Дюранда. И вот линия Дюранда отделяет, отграничила Афганистан от Пакистана, Индии. Вот. Это, собственно, есть граница которые никогда в Афганистане власть МЕЦИ не признавали никогда, там без конца стычки. Пуштуны Афридии а и Шинвари, которые кочующие плевать хотели, они готовы воевать со всем Пакистаном, что так и было в 1984-м, по-моему. Их не хотели пропускать через границу, а им плевать, они столетиями бродили зад-вперед. Качующие пуштуны. И именно о том, что подписали в тысячи... Была третья попытка окончать. Ну, две битвы, одна прямая в Анди, где английский экспедиционный корпус. Вот эти полу-полудикие с кривыми саблями и с криками «Лах Акбар» разгромили напрочь. Осталось там человек 30 всего, пушки потеряли все эти. Нельзя покорить народ никакой нигде, никогда, а уж афганцев тем более. Вот. И тогда хотели третье, забрали армию. Но в это время Советский Союз подпишал, подписал на мирный договор со Мануло Шахом который предусматривал в случае ввести туда наши войска. Мы их потом вводили. До нас был дважды вводили, еще до того, как мы туда. И англичане не полезли, потому что помимо договора туда еще две дивизии пришли. Одна чекистов переодетая форму красноармейцев там несколько лет. И англичане стали воевать. я так и осталась Это линия, через которую свободно. Кто хочет, туда и ходит. Из Пакистана, там, Афганистан. Но это мы вот за линией Дюранда.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 мы сами разберем, кто трус, а кто герой Кто прав и кто не прав, и кто в ответе Ищи меня, ищи по почте полевой И верь, что я живу еще на свете Ищи меня, ищи по почте полевой И верь, что я живу еще на свете За линией дюранда все проще и мудрей Здесь зачины не выторгуешь славу